Приветствую, друзья, на своем канале ⁇ Деньги из интернета ⁇ В этом видео я покажу вам Hype Force Thresh. Hype начисляет 8% за 24 часа. Вклад минимальный от 5 долларов до 250 долларов и так далее. Можете посмотреть на сайте. Так, чтобы зарегистрироваться, кли кликаем на плюсик регистрации. Вводим логин, пароль. Пароль повторно, email и фамилия. И подтверждаете. Ну я авторизуюсь на сайте. Чтобы пополнить баланс, кликаем пополнить баланс. Выбираем сумму и платежную систему. Далее делаем сделать вклад. Вводим здесь сумму. И выбираем тарифный план. Любой вывести средства кликаем вывод средств опять же сумму платежную систему и кошелек свой здесь есть еще реферальная система так что ссылочку на сайт я дам в описании подписывайтесь на канал ставьте лайки всем пока